Местная жительница, которая жила вот здесь, в соседнем селе, на ее глазах упали 5 самолетов. Сегодня мы нашли самые ценные для поисковиков детали – это коленчатые валы двигателей. Обоих двигателей этого самолета у них на шейках шатунов уже определены номера двигателей. Это позволит нам после работы в архиве точно установить состав экипажа. Вот, видите, мы нашли основание для лопастей пропеллера одного из двигателей. Множество остатков от фюзеляжа алюминиевой обшивки. Вот это конструкции шасси. Это колесо, вот и конструкция, которая позволяла убирать это шасси после взлета. Очень интересный, на наш взгляд, элемент – это спинка, которая защищала пилота. Надежно со спины прикрывала. Другие члены экипажа не имели такой защиты и часто... Подвергались большей опасности и несли большие потери. По крайней мере, один член экипажа погиб на этом месте. Среди металла нашли несколько фрагментов человеческих костей. А Мы знаем точно, что это 279-я бомбардировочная авиационная дивизия. У них аэродром был вот в районе Ливин, и там оттуда они летали на выполнение этого боевого задания.